Ну и крайний четвертьфинал на сегодня, дорогие друзья. Коллектив Words против... Вот тут я так и не понял в комментариях. Люди писали, кто-то написал Уяр, кто-то написал Ужар. Давайте, наверное, все-таки буду называть уяр-тим Просто потому что так в чате писали... Чаще на трансляции И именно им, кстати говоря, пророчили победу в этом турнире Посмотрим, так это или нет Warpels Swords начинают в атаке И бомба уже установлена Тикает-пикает вовсю Есть дефьюз киты И погибает один из игроков <coughs> Простите меня, обороны Ну, не очень, конечно, тайминговая флешечка Перестрелку игрок обороны все-таки смог выиграть. Моджик выигрывает и не только эту самую перестрелку, но еще и посредством Дефьюза Бомба выигрывает раунд для своего коллектива. У Яртим повели со счетом 1-0. И, наверное, пришло время поговорить о пике. но для начала давайте я снова покажу вам турнирную сеточку. Вот она на ваших экранах. Как вы знаете, все четвертьфиналы, кроме этого, уже закончились. Первая пара полуфиналистов уже определилась, а вторая пара полуфиналистов определится только сейчас. Победитель данные, данного матча будет играть с командой Сипай. За выход в финал этого турнира. Ну, собственно, и, естественно, за дележку призового фонда и так далее. А пока же, пока же map pool. Map pool это даст шорт, как вы видите. Это первая карта, вторая De Inferno. И третья, если понадобится, также Short Nuke. Форзес 6578 находится в э, достаточно интересной позиции, я <laughs> не совсем понимаю, зачем он в ней находится, э, но, конечно же, у меня есть догадки, да, видимо, у него есть предположение, что его могут обходить и пушить. Именно поэтому, судя по всему, он сидит и выжидательно обороняет выход к себе же самому в спину Пытается прочекать абсолютно все, что только возможно Замечает первого соперника, но нет информации о том, что соперник в спине есть И это Егрес, который все-таки забирает Форзеса и еще становится 2-0, увы Здесь я, кстати говоря, как много пытался читать и понять, так и не понял Не все никнеймы мне здесь ясны, как и название команд Да, ну, Warple понятно, Warple Swords Хотя непонятно на самом деле, но факт остается фактом Единственные два, два игрока, которые мне здесь процентов понятны Это Моджик и Forzas Из команды Уяр и Warple, соответственно Но также в Warple еще есть человек с ником вот я не знаю, как его, Йо Торо, У Торо, учитывая аниме на его аватарке, скорее всего, это, наверное, персонаж из какого-то аниме. И тут, увы, я, к сожалению, правильность произносе... произношения не знаю. Ну и, конечно же, Егрес, который тоже, черт его знает, как правильно читается, но я надеюсь, опять-таки, прочел всех правильно. Если где-то какие-то ошибки были допущены, не обижайтесь, дорогие друзья. Форзес, забрав, кстати говоря, Егреса, остался один на один с Моджиком. И Моджик, в принципе, имеет девайс, имеет дефьюз-киты, но не имеет никаких абсолютно гранат. Как, в общем-то, и такая же ситуация у Форзеса. Но, конечно, перестрелку, неожиданную перестрелку выигрывает игрок обороны. И счет в матче становится 3-0. У Яровцы лихо, лихо достаточно разбирается со своими соперниками. Хотя стоит отметить, что Ворпл Свордс постоянно ставит бомбу. Вот что-что, они постоянно доходят до момента, где бомба все-таки устанавливается. Это нынче редкость, надо понимать. Во всяком случае, на этой карте, опять же, по предыдущему четвертьфиналу, мы должны помнить, что сильной стороной является атака. И Ворплс в таком случае сейчас не совсем... Отличный дымочек сейчас, кстати, выкинул Форзес. Не совсем, в общем-то, Ворплс демонстрирует нам сильную атаку. Здесь, скорее, есть какие-то своего рода трудности. Да, ну, попытка чекнуть все, что, опять же, только можно от Моджика. И прям под Моджиком непосредственно находится Форзес, который отправляется... Тэшку, но его встречает Вышеупомянутый игрок обороны И это уже четвертый раунд для Уяртим Печальненько Печальненько, что после этого матча, опять же, одна из команд нас покинет. Кто ей станет, неизвестно, но матч формата Best of 3 максимально всегда правильно отражает действительность. То есть побеждает сильнейший и проигрывает тот, кто э, явно слабее. Йоторо, буду называть его именно так, э, берет скаут и пытается перестрелять Моджика, за что Моджик его наказывает нокдауном практически, Форзес. Перестреливает Моджика, и вот Егрес почему-то не стал помогать сразу своему тиммейту. Он попытался, в общем-то, схитрить. Забайтил, кстати, сейчас соперника на выстрел. И вышел победителем из этой перестрелки. 5-0. Пока весьма-весьма в, в одну калитку. Вот не очень, конечно, я люблю матчи, которые проходят э, именно... По такому сценарию, да, то есть когда команда просто руинит сама себе матч, тем более еще и находясь в сильной стороне. Просто я не очень представляю, как э, позже в обороне будут действовать Warplus Wars, если у них достаточно посредственная на данный момент атака. Снайперская винтовка зато появляется у Ютора, со скаутом стрелять нормально не получилось. А вот Савика удалось И, более того, еще и когда-то успели Моджика забрать. Я даже не увидел, когда. Вот это да. 5-1. Ну, стоило сказать, как вы знаете, да, и все. И сразу все стало нормально. Никаких больше у нас здесь не происходит с вами одноколиточных матчей. 16-0, во всяком случае, не будет. Это уже в какой-то степени хорошо. Теперь снайперская винтовка есть и у Моджика. И, блин... Парадоксальная штука, потому что, ну, снайперская винтовка не нужна ни одному, ни другому Воджик попадает в голову порзаться и еще и чекает позицию, в которой сейчас будет через несколько секунд находиться ее Торо А у него, кстати, уже есть АВП, и вот предательские тайминги заставляют его вытащить пистолет очень и очень не вовремя Молотов, под этот Молотов приходится открываться, здесь начинает прострелы, а Молотов, кстати, вообще залетел совсем в никуда И очень красиво и тактично у Яртим сейчас разбирают своего э, соперника со вражеской, э, Господи, со, вражеской. со Со снайперской винтовки, простите. Э, кстати, Ютору снова покупает авик, но при этом пренебрегает армором. Армора нет. И это на самом деле очень опасная история, потому что армор э, в действительности часто э, спасает э, игрока атаки который владеет снайперской винтовкой. Ты вообще армор всегда нужен, постольку, поскольку армор э, спасает от ваншота эмки. Ну что, размен Мэджик со снайпер... Э, мэджик, простите, Моджик со, со снайперской винтовкой. Справа находится соперник. Хватит ли реакции и времени на то, чтобы разобраться с ним? Да, все оказывается намного проще. Форзес просто отправлялся убивать своего соперника и... Нашла коса на камень, как говорится 7-1, увы Ворплсвордс смогли взять один матчпоинт И пока дальше этого самого одного матчпоинта Продвинуться никак не удается Но это и не удивительно Если опираться на информацию, которую я успел получить в чате Пока у меня еще работал нормальный интернет Uh, вроде бы как у Яртима Ребята играют с достаточно высокими рангами В соревновательном режиме в режиме напарников Ой-ой-ой-ой Минус, минус, минус Минус, дамы и господа По форзацу от Егреса Бомба выпадает, поставить ее, к сожалению, не успевает игрок атаки. Ну, а далее уже, как следствие, сейчас да, погибает Юторо и 8-1 с победой в первой половине для коллектива ЮАРТИ. Опять же, мне очень хочется верить в то, что я не ошибаюсь в произношении названий и никнеймов, названий команд, конечно же. Поэтому еще раз дико извиняюсь, если вам режет ухо неправильность произношения того или иного слова. Ну, простите, так иногда случается. Не все слишком очевидно в этом мире. Ох ты, вот этот хедшот заметил. Заметил небольшой кусочек пикселя своего соперника. И следом заметил еще один, но уже побольше. 9-1. Избиение прям, вот иначе не скажешь. Теперь уже... Точно можно называть этот матч избиением, потому что обратите внимание на экономику обороны, и там все станет ясно. 16 тысяч на руках у Моджика в данный момент. 16 тысяч, черт возьми! Это больше, чем у всех остальных вместе взятых трех игроков, находящихся на сервере. Просто миллионер из трущоб, как говорится. А проблема вся заключается на самом-то деле в том, что игроки атаки не делают тех самых быстрых выходов с двумя молотовыми и одним дымом. Это самая рабочая стратегия, на мой взгляд, и действительно обороне здесь будет что-то очень сложно противопоставить. Моджик забегает в спину сопернику здесь, позду мне заходит, минус от Ютора. И Егресс, увы. Увы, не оставляя шансов фьютора. Счет 10-1 в пользу у Яртимы. Это просто уже какая-то бомбалея, простите меня, дорогие друзья. Э, потому что инферна на самом деле теперь уже ближе, чем кажется. Вроде бы еще даже и первая половина первой карты не закончилась. И спросите вы, с чего бы вдруг я заговорил о второй карте. Но потому что на самом деле я не очень много шансов вижу на победу у коллектива Warfall Swords. Сами видите, Егресс без шансов уничтожает forza э, а следом та, точно так же без шансов увольняет ее Тора. 11-1. Хочется, конечно, пожелать с удачи. И хочется, чтобы они набрались сил. И все-таки дали достойный ответ команде Тим. Это я не про, то, не про то, что типа за кого-то конкретно болею. Нет, мне абсолютно все равно, кто выиграет. Но хочется увидеть противостояние, а не матч все-таки в одну калитку. А, Моджик забирает Ютора. Егрес не выпускает в точку своего соперника. Ну, Молотов, эта идея хорошая. Но очевидно было на самом деле, что игрок атаки, конечно, никуда не пойдет. Хотя нет, очевидно не было. Ладно, это я уж так преувеличиваю Ну, под флешечку Форзеса уничтожают Флешечка была наброшена Егресом Ну, а минус достается Моджику, если я не ошибаюсь Ну, и либо, либо наоборот Флешечка от Моджика, а минус за Егресом, без разницы 12-1 Это в любом случае ничего не меняет Потому что... что вообще способно произойти на этой карте, что изменит э, сложившуюся ситуацию Ну, на мид отправляется у нас Ютором. Пытается забрать Моджика, который постоянно сидит именно в этой позиции. Ну, Моджик, кстати, достаточно неплохо понимает тайминги. И поэтому просто отходит. Теперь Ютора приходится открываться. И Ютора видит вражеского снайпера. Но как бы Дигл, это не АВП. С Дигла можно попадать и два, и три раза. С такой-то уж дистанции, возможно... Ну, невозможно, а скорее всего, двух патронов не хватит для убийства оппонента. А АВП практически... Да не практически. С любой дистанции сделает килл с одной пули. Единственный, конечно, вопрос, куда эта пуля попадет. Если пуля попадет в ногу, то минуса не будет, конечно, очевидно. <звы> Что ж, последний раунд первой половины. И ужасно говорить об этом, глядя на счет. Подгорает немножко Ютора. У со 7 хп. Тут просто еще даже выйти никуда не успели. А уже <свы> можно паковать чемоданы и отправляться во вторую половину. А Моджик. Сейчас дымы рассеются, и мне так кажется, что игрок атаки погибнет. Хотя он и так уже погиб. Этим игроком был Ютора. Форзес последний. И это минус для Егреса. 14-1, дорогие друзья. Просто в Выканалье. Чистейшей воды, дорогие мои. И почему-то у нас счет поменялся. Зачем? Вот зачем постоянно меняется счет? Название команд, главное, остаются на местах, но почему-то меняется счет. Что с тобой не так, а? Что с тобой не так, чертова сборка? Так, ну в таком случае здесь у нас. Уяр, а здесь у нас ворпл. Приходится менять от руки. А это все потому, что вышло какое-то обновление. Мега обновление, после которого просто все работает, простите меня, через задницу. А, Юторо! Что-то непонятно. АФК-шит немножко. форза тоже что-то стоит АФК. Ну и при поставленной бомбе уж очевидно, что если игроки обороны будут э, стоять АФК... А, бот-стрелок. Все, вылетает, к сожалению, один из игроков обороны. И у er -тим берут тайм-аут. <laughs> Но понятно, что тайм-аут взят э, в духе фаерплея. Непонятно на самом деле для чего. Ютор, кстати, вернулся уже. Просто этот... Этот тайм-аут ничего не изменит Ну, серьезно, ну, вернется Ютора, не вернется Ютора Что от этого кардинально поменяется При учете того, что он вернется на экономический, по сути, раунд Ну, максимум форс-бай Против полноценного раунда с калашом, там, с диглом и с кучей раскидок Но, скорее всего, этот самый купленный МП-7 Ничего в этой встрече не изменит Поэтому, в общем, на мой взгляд, это не та ситуация, где ради спортивного интереса и красивого поступка нужно брать паузу ради своих соперников. Скорее, соперники должны брать точно так же Warplus Words могли взять паузу. Почему не взяли? Непонятно. Просто причина неизвестна, как говорится. А тем временем пауза закончилась. Все игроки в сборе МП-9 и МП-7 против автомата Калашникова и Дигла. И я почему-то не верю в фармилки в, в конкретно данной ситуации. Хотя даже фармилки с арморами. Но очень уж жестко играет у Яртим. Ну вот прям очень жестко. Ну опять же, попытка нахрапом просто в дымы поставить бомбу. Ну, в принципе, а почему нет? с одной стороны. Вот вам, пожалуйста, попытка поставить бомбу. Игрок обороны сразу отправляется пушить это юторы и... и просто выхватывает ваншот. Просто ваншот, а следом минус от Моджика, дорогие друзья. На этом первая карта заканчивается. Отправляемся смотреть Инферно.